Катяжки-кельбички с вами Шермида и это у нас ППП да ну короче поехали И в топ комменты попадает вот этот человек. Ну это еще не все. Я хочу вас попросить э, скачать либо мою игру. Можете попробовать еще перейти на мой дискорд сервер. А так можете выбрать любой из этих видео.